Всем доброго утра, на связи Виктор Бондолет, я являюсь основателем сообщества успешных предпринимателей домашнего бизнеса Business Chance Pro, также являюсь экспертом в автоматизации сетевого бизнеса через интернет, в частности через социальную сеть ВКонтакте, через построение автоворонок, систем масштабирования и обучения команд. И сегодня я хочу поговорить, наверное, об очень важной теме на самом деле, потому что от этого зависит ваш бизнес на самом деле именно как топ-чеки рекрутируют свой бизнес с легкостью, то есть легко и также у меня задают мои клиенты вопросы зачастую когда они начинают применять некоторые системы, которых я обуч... которым я обучаю на своих тренингах, на своих интенсивах и когда говорят вот например ко мне начинают писать личные сообщения начинают говорить, расскажи, чем ты занимаешься, потом переходят, а в какой ты компании развиваешься. И как только я говорю, в какой я компании развиваюсь, человек сразу же сливается, как будто он разочаровался в моем ответе. И на самом деле это часто такое бывает, поставьте восклицательный знак если вы уже встречались с такой ситуацией, когда... Получается, вам человек пишет, вы ну, интересуется вроде бы вашей компанией, вы написали, в какой вы компании занимаетесь, и человек просто сливается, просто, ну, потому что у него сложены определенные стереотипы, в особенности, если ваша компания уже вполне знаменита, да, то есть э, на слуху, поэтому человек уже сразу же так опыт тихонечко в игнорик, вас кидает и просто уходит. Вот, э, привет всем, удачного дня, спасибо, Игуль, взаимно. Также, ребят, смотрите, для того, чтобы начинать строить бизнес правильно, вы просто станьте, вот объективно посмотрите на бизнес и посмотрите с той стороны, как будто вот вы уже преуспевающий человек, который добился, например, последней квалификации в своем бизнесе, и вы бы стали также позиционировать себя, вы бы стали также разговаривать со своими кандидатами, как тот человек, который уже преуспел. Это не означает, что вам нужно надевать какую-то маску. Это не значит, что вам нужно как-то показывать, что вы уже дофига и трошки заработали, но на самом деле вы ничего не заработали, этого не нужно делать, это называется обман. Но отношение свое к кандидатам, отношение к бизнесу, к подаче информации, вот это очень важно оценить со стороны с точки зрения топ-чека, топ-лидера вашей компании. Почему? Потому что вы должны понять, что топ-чек, топ-лидер, который уже достиг неплохих результатов, который уже даже зарабатывает от 1000 долларов и выше, либо 5, 10, 15, 20 тысяч долларов, он не будет разговаривать так с кандидатом, как в особенности разговариваете вы. У него нет жажды гонки. Да? То есть, да, возможно, вы опять мне скажете, что да у него есть деньги, он не гонится, а у нас потребность, например, в деньгах, у нас потребность в закрытии квалификаций, нам, нам, у нас есть потребность создавать этот бизнес, и поэтому мы рвем и мечем. Но парадокс в том, становится в том, что когда вы перестаете рвать и метать, не в том смысле, что вы перестаете действовать. Действовать нужно всегда абсолютно. А в том смысле, как вы начинаете действовать, умно, либо дурно. Да? То есть, вот когда Стив Джобс сказал, что нужно работать немного, а... По-умному, да, то есть, либо умное, да? то есть, нужно немного времени тратить, нужно продуктивно свое время тратить, и когда вы квалифицируете своего кандидата, это совсем иная, иная подача своей информации, это иное вообще, иное позиционирование, и вообще человек совсем иной приходит в бизнес. Почему? Вот мы, когда начинаем распыляться на каждого человека, мы хотим завлечь хоть кого бы то было. Вот написал, о боже, он написал мне сам, как бы это сказать, какую-то волшебную пилюлю для того, чтобы привлечь его в бизнес. Ну, во-первых, ребят, запомните всегда, и опять же, как я и сказал, смотрите объективно на свой бизнес и посмотрите, как топ-чеки общаются со своими кандидатами, со своими партнерами, со своими дистрибьюторами. У них нету вот это вот а, фанатического пламени в глазах, они знают, что его, и, их бизнес приносит ценность, из-за этой ценности они зарабатывают большие деньги. И когда к любому нормальному топ чеку к топ-лидеру а, обращаются, слушай, а расскажи, чем ты занимаешься? Вот это вот прям вам, знаете, вот такой скрипт, а, когда у вас спрашивают, чем вы занимаетесь, это в особенности касается... Вашего окружения, да, то есть, вот ваши знакомые, друзья, родственники, когда спрашивают, слушай, а чем ты занимаешься, я давно тебя не видел, да, то есть, либо в интернете у вас спрашивают, слушай, а чем ты занимаешься, привет, как дела, чем ты занимаешься? И вам не нужно говорить, я МЛМ-предприниматель, я развиваюсь, вот тот и компании, давай ко мне. Все. Какую ценность вы дали? Вот вы ценность не даете, то есть, вот вам нужно сразу же думать в любом посыле, как бы какой бы человек к вам не обращался с каким-то вопросом, вам нужно понимать, вам нужно дать ценность. Вам нужно дать ценность вперед для того, чтобы человек чувствовал, он может с вами дальше общаться, либо не может с вами общаться, либо он понимал, какую ценность он может извлечь сообщение с вами. Вы адекватно говорите любому человеку, который спрашивает, а чем вы занимаетесь, вы говорите, что вы развиваетесь профессионально в сетевом бизнесе. И вы помогаете а, обычным людям, то есть обычным, амбициозным, вы сразу же квалифицируете, кого, кого, кому вы помогаете. А, то, есть не, а, то есть, вот вы в таком пассивном посыле, вы либо отталкиваете вашего кандидата, который с вами общается, либо привлекаете, потому что он чувствует, что он именно такой. Вы говорите, кому вы помогаете? Вы говорите, что я помогаю, а, Адекватным, активным, там, амбициозным, э, людям, которые хотят уйти со стабильности, например, и начать свой бизнес, я помогаю им это сделать. Это первое. Я помогаю э, людям начать свой бизнес через интернет, например. Второе. Если перед вами какой-то предприниматель, либо опять же сетевик, то есть вы квалифицируете, для этого нужно перейти на страничку, либо понимать с кем вы общаетесь, узнать человека, а ты чем общаешься, давай ты первый расскажешь, а потом я расскажу, чем я занимаюсь. То есть если этот человек не связан ни с каким бизнесом, вы говорите, я помогаю нормальным, адекватным ребятам, которые задобалась стабильность какая-то, работа на кого-то, начать работать на себя. То есть я помогаю людям начинать бизнес через интернет. С минимальными вложениями, с, норм... с минимальными рисками, с полной поддержкой, обучением, вывода до результата. Нормальному адекватному человеку не понравится ответ. Тот, который хотя... хочет открыть бизнес, да, я думаю, ну, понравится. Вот, если перед вами предприниматель сетевого маркетинга, если это обычный предприниматель, либо интернет предприниматель, вы говорите, что я помогаю помогаю выводить бизнес в интернет да то есть я я помогаю автоматизировать какие-то процессы я помогаю продвигать бизнес через социальные сети то есть вы даете понять чем вы можете быть полезны этому человеку вот и после этого человек уже с вами начинает Устанавливать контакт, ему уже интересно, кто-то спрашивает, а чем именно вы можете помочь, а как, что, вы тогда уже назначаете определенную встречу, то есть, да, то есть... Если получается, что человек заинтересовался бизнесом, окей, давай либо в кафе встретимся, либо давай запланируем нашу коуч-сессию, потому что, ну, понимаешь, что деловые дела это обычно разговор 30-40 минут, тут просто по переписке, ну, если ты вот адекватно хочешь это направление узнать, это нужно поговорить, это нужно пообщаться. Вот, так, также и с помощью сетевика, которые... Ну, сетевикам, либо предпринимателям, которые вы сказали, что я помогаю продвигаться через интернет, и если он говорит, а расскажи, что и как, я говорю, ну, давай свяжемся по скайпу, свяжемся, пообщаемся, либо давай в кафе посидим, кофе попьем. Я обрисую всю картинку, потому что, возможно, ты вообще не готов еще развиваться через социальные сети, либо не готов развиваться через... Интернет, и поэтому нам нужно с тобой пообщаться, я должен увидеть твою точку А, точку Б, к чему ты стремишься, что ты хочешь, и на самом деле выявить, что тебе мешает прийти к тому результату, Ну почему у тебя его до сих пор нету? То есть это вот идет определенный скрипт продающих консультации, который я обычно обучаю людей на своих тренингах, на своих коуч-сессиях, на своих коуч-группах и много-много другое. Все. То есть, вы дали ценность наперед. К вам отношение совершенно другое, ребят. К вам отношение совершенно другое. То есть, вы человека квалифицировали, вы человеку помогаете. Человек уже к вам не смотрит как на адепта. Он видит ценного перед собой человека, который может им помочь решить их огромную проблему. И после этого, если вдруг тот же сетевик спросит перед тем, как вы дали, например, ну, консультацию, либо перед тем, как э, вообще выстроили какое-то взаимоотношение, он слушай, а какой ты компании? А я обычно отвечаю, а какое это имеет значение? То есть тебе какая разница? То есть по какой причине? Ты спрашиваешь, в какой я компании? Для чего тебе это знать? Я, вс я, всегда, я всегда на всех своих мероприятиях, я всегда на своих встречах, мне всегда везде позиционирую то, что сетевая компания – это всего лишь инструмент. И если вдруг, я говорю, если вдруг ты э, пересмотрел видение того, что тебе нужно поменять инструмент, то есть сетевую компанию, ты не смотри на компанию, ты смотри на наставника. То есть, если тебе я подхожу как наставник, окей, мы будем разговаривать. Ты пойми, что я, например, со своим семилетним опытом я говно не выберу. Я обычно прямо говорю, я говно не выберу, я выберу хорошую, Крутую компанию, на которой можно зарабатывать. Вопрос только в тебе состоит, не в компании вопрос, а вопрос к тебе и в том, хочешь ли ты обучаться у нас наставника, хочешь ли ты его иметь и хорошее, хорошее обучение от меня иметь. То есть вот это имеет значение. Компания не имеет значения. Если вдруг ты когда-то решишься, либо ты поймешь, что тебе нужно прийти ко мне и развиваться, тогда я тебе скажу о компании. Но это всего лишь инструмент. Вот это вот мой ответ. И так говорят и топ-чеки, вы когда зайдете на страницу топ-лидеров, вы не увидите у них о своих компаниях практически нигде ничего, только если они на сцене где-то стоят, выступают, там сзади где-то баннеры висят, где-то они путешествуют и так далее. И поэтому вот это вот самое адекватное позиционирование своего бизнеса когда вы привлекаете на себя а бизнес это всего лишь инструменты на самом деле когда вы не говорите человеку компании и вот говорите вот именно в таком посыле и, при, и прежде он увидел ценность вас Возможно, вы уже дали даже ценность, да, то есть на консультации, и либо вы можете адресовывать вот именно таким образом, когда он спрашивает перед консультацией, либо перед той полезностью, которую вы дадите человеку, вы именно тот посыл, что компания не имеет никакого значения, да, то есть вот важен сам наставник поэтому для чего тебе знать мою компанию? Я для того, чтобы нам нормально с тобой функционировать, общаться и дружить, например, тебе не обязательно знать мою компанию, и вообще это не имеет никакого значения. Тем самым вы возбуждаете большую интригу человека, и возбуждаете огромный интерес к себе как личности и к той компании, в которой вы развиваетесь. И, и после, после консультации вы даете ему ценность без каких-либо... Без каких-либо умыслов его, например, зарекрутировать. Да, вы что-то можете продать. То есть, вы продаете. Продаете, не продавая. То есть, это называется пассивная продажа. Когда вы человеку даете ценность, вы раскрываете его потенциал, выявляете его действительно проблемы. То есть, если, опять же, я говорю, если это окружение ваше, которое не связано ни с бизнесом, понятно, что вы продаете идею бизнеса. То есть, вы выявляете его потребности, готов ли он действительно двигаться. К чему он хочет прийти через год. Вообще он готов двигаться, не готов, а что ему мешает вообще на данный момент преуспеть и так далее, и так далее. И когда вы чувствуете, что человек прям открыто с вами общается, он открыто говорит, да блин, эта работа задолбала, мне связывают руки, надо уже что-то начинать двигаться, ну не могу ничего найти, вы тогда говорите, окей, если ты являешься тем человеком, который готов внедрить готовую систему, который готов обучаться, который готов э, слушаться, который готов действовать, тогда я готов тебе помочь. Готов выслушать? Готов. И тогда вы уже говорите о компании. Тогда вы говорите о компании, но не без кружочков желательно, а говорите адекватным языком, как здесь начинают зарабатывать деньги. А то начнутся опять кружочки, линеечки эти рисовать. И человек просто убежит. Вот. И таким образом потенциал ваших кандидатов, во-первых, вам придет более адекватный кандидат, во-вторых, будет меньше отказов, и в-третьих, вы будете кайф от этого получать. Вот. Ну и с сетевиками то же самое, когда вы будете проводить консультации, выявлять его потребности, решения, в конце вы тоже продаете, не продавая, вы просто предлагаете решить его проблемы. Слушай, у меня есть несколько вариантов для того, чтобы решить твою проблему, хочешь, давай я позанимаюсь с тобой лично. То есть тут есть несколько вариантов, ты можешь нанять меня, ну грубо говоря, заплатить мне денег и... Я с тобой поработаю месяц-два, настроим социальные сети, продумаем контент-план, начнем привлекать первых кандидатов в твой бизнес. Второе, ты приходишь ко мне в бизнес, становишься моим партнером и бонусом получаешь от меня наставничество на неопределенное количество времени до тех пор, пока я не выведу тебя на результат. Потому что я буду заинтересован в первую очередь сделать тебе результат, потому что от твоего результата зависит мой результат. Ну и в-третьих, можете что-нибудь дешевое предложить, там, следующую продающую консультацию, там, за каких-нибудь 10 баксов, да, то есть, ну, если человек совсем э, отказывается, хоть как-то человека не отпустить, но нужно решить его проблему, говорите, ну, окей, давай тогда мы с тобой запланируем еще следующую консультацию, готов тебе провести, например, ее за 600 рублей, но мы тогда уже более детально проработаем план, который ты самостоятельно сможешь потом внедрить, вот, и тогда вы отпускаете человека, вы его не продаете, вот многие ребята зацикливаются, блин, это ж мне продавать надо, вы не продаете, вы им предлагаете решить, Потому что вы должны всегда запомнить, вот человек, если не получит от вас решение каким-либо образом на вашей консультации, бесплатно он это не внедрит. Он скажет, о, благодарю, насколько ценно это было, ой, я столько многого узнала, прямо аплодирую ладоши, я могу вам отзыв написать, а что из этого? Вы смотрите, что этот человек как был, так и есть, год прошел, он до сих пор терзается, до сих пор что-то ищет, и по итогу ничего не получается. А если вот он заплатит хоть какую-то копеечку, у него будет ценность рассмотреть то, что вы ему дали, распланировать, что-то внедрить, вы уже посмотрите, совершенно другая динамика у человека двигаться.